Немного рифлености, то есть вот слово «три, три старика, слово так вот э, рифленое. Здесь какой-то небольшой узор. В принципе, зато, кстати, очень удобно воевать, э, отбиваться, защищаться. Но мы с вами должны помнить, что это всегда только лишь крайняя мера. Лучше этого не использовать, но, однако, если вдруг. Но ну, вот я и про это, да? Ну что ж.